Сраные Анилы. Ну-ка, выгляни. Бах. Бах через дверь просто. Опа, опа, опа. Ни хрена себе такой просто. Два раза убили? Как так-то? В GTA два раза убили меня просто. Нифига такой. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. И у нас... GTA 5. Ну что, продолжим, продолжим игру за Тревора. Так, давай посмотрим, а могу ли я выбрать, короче, смотри. У нас еще за Франклина, смотря одно задание есть. И за Майкла 0. Но мы выбрать, получается, не можем. Майкл и Франклин залегли на дно после ограбления ювелирного магазина. Выбор недоступен. Окей, ладно. Ну, поиграем за Тревора. Тревор тоже ничего тревор корный чувак короче <смех> за него можно и поиграть так мы, мы после защиты фабрики э, на карте у нас появилось еще два задания получается это у нас э, так погоди это у нас э, снова чудаки и незнакомцы и снова ченут вот этот давай также поедем к чудакам вот, так, ничего сообщение кто-нибудь прислал? Нет, никто не прислал. Все про меня забыли. Окей, ладно, поехали. Поехали чудить. Чудачкам. Чудачкам. Блин, я вот вечно вот здесь проезжаю, короче, вот этот чувак э -э, с собакой они вечно переходят дорогу заметили, да? Почему-то вот всегда такая вот фишка Окей, ладно, погнали Что на этот раз нам приготовят чудачки? О, мы на такой желтой тачке гоняли Да, красотища просто офигеть Просто офигеть Нехило так пикапчик разгоняется. Так. Здорово, чуваки. Я к вам. Я к вам. Если тебе нужна шлюка, э, смекаешь, о э, чем я? Эй, эй, эй, эй. Э. Дай-ка мне глоточек. Чего? Дай глотнуть, мать твою, в горле, сухо. А? У твоей матери в горле, сука, когда ее... Что ты там вякнул, нахер? Ничего. А мне вот что-то послышалось, и я, я, я так думаю, что это было совсем не ничего. Слушай, старик, я ничего такого не имел в виду. Старик? Старик? Да пошел ты, старый, сраный пидор. Слышал? Вот именно. Старый? Сраный? Пидор? Нет! Господи, а? Лучше, ну, чувак, вставай! Так, начнем, мы тут остановились. Слушай, прекратить. Прости, мы не хотели. На помощь, на помощь. У него пушка. О, о, о, о, Боня, убейте 25 деревенчан. воу, о, о, о. о. сейчас будет? Сейчас ща, ща будем гасить с этого. Сокашки, короче. Всякие колкашки. Погнали, погнали, погнали. 25 штук надо замочить, короче. А, за определенное время еще. Да ладно. Погоди, погоди, погоди, ты ч ⁇ Ты ч ⁇ совсем опух? О, о, о, что-то их, их так много. Стой. Погоди. И э, у меня машина, смотри, что-то перепаркована в другом месте. Не там, где я ее ставил. Я э, изо за всех стараюсь быть хорошим соседом. Ни не новый такой сосед. Хотели бы себе такого соседа, как Тревор? Да блин! У вас слишком много, эй, твари. Это знаешь, короче, фишка э, наподобие, вот как мы за майкла то когда накурились, короче, ему инопланетяне мерещились. То же самое. Блин, меня сейчас загасит. Реально, меня сейчас загасят. Где вы ублюдки? Не, меня сейчас убьют. Реально. ты их так дохрена? А могли бы они там чуть-чуть, я не знаю, как-то помедленнее там. Окей, ладно, сейчас загасим всех. На, держи. Я просто не разогрелся. Прям в голову. Готов, готов, готов, готов. Хорошо. Погнал. Прям четко. Ништяк. Что ты там приармянился к моей машине? Говнюк. Да откуда стреляют-то? Я не могу... Откуда стреляют? О, здорово. Так, десяточку уже замаси... замасили. Замесили. Двенадцать. 12. 12, готово. О-о-о, лезут, лезут, лезут. Ой, сейчас сорванет, ой, сейчас сорвант! Да -мо, давай быстрее перезаряжай. Готов. 19. Мне надо 25. Так, готов. Я не понимаю, откуда стреляют, короче. еще, еще две. Еще два раз вот они давай быстрее быстрее быстрее быстрее готов все отлично 25 или сколько? 25 надо или 29 или 35 погоди а меня сейчас выгасит надо спрятаться или 35 надо Давай, давай, давай быстрее. Я успел? Нет? Я всех убил? Родина. Отлично. 25 все-таки надо было. А они, они, я, я замочил, короче, 33. Хорошо. 33. 33. 33. Так. Мою машину бедную. Все, обстреляли. Урода. Нехило так подъехал. Нехило. Ладно. Так. Окей, а теперь, а теперь, теперь, теперь поехали, короче, к Чену, наверное, да? Вот. Здесь по пути-то нету, да, у нас машина. Ладно, пофиг. Поехали к чену. Если время останется, то потом съездим, короче, это не он уберем, мне он весит, короче, вот этот красный неон. Поставить какой-нибудь другой. Черный или желтый. Желтый, наверное, поставить. Я думаю, по, по прикольно будет смотреться. Как раз вот подсвет, по знаешь, этих салона и подсвет номеров. Видишь, на номерах желтый с черным клево смотрится. И не он, я думаю, будет тоже нормально смотреться. черт Ой, жел... желтый. Да. Все, приехали. А, снова в этот бар. Окей, нормальная парковка. Я мастер парковки. Снова в этот... В эту забегалку да но ну, меня вроде как обслуживают здесь уаля ты реально тупая безмозглая деревенщина <решит> это ты права <решит> чем буквает давайте выйдем и обсудим условия нужен <решит> нужен нужен ну скорее Джентльмены. Think... по моему that... я доказал что моя организация может заниматься большими партиями я доказал также, что моя организация надежный поставщик, так или нет. В общем, мы будем действовать вместе. А теперь угостите меня колесами. Боюсь, что мы хотим выбрать другое направление. Что? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Эй, большой псих, сумасшедший. Хочешь массаж? Затнись, мать твою. Наш босс, отец мистера Чена, желает большего. Мы хотим перевозить наркотики и, возможно, оружие. Даже цель всей моей жизни. Я же с детства об этом мечтал. Знаете, я всегда хотел быть международным наркодилером и... торговцем оружием. Ну вот я и умоляю вас, дайте мне шанс. Мне очень жаль. Тебе жаль? Тебе жаль, мать твою? Я только что вам сраную душу открыл. А ты говоришь, мне жаль. С кем вы работаете? С кем, а? Я не могу вам сказать. О, нет-нет-нет, ты можешь, мать твою. Более того, ты должен. С кем? С кем? С кем? Ну С кем? С братьями О'Нил. С братьями О'Нил, да? Да? Издеваешься? ряд? Нет. Так вот, насчет братьев Онил. Мне тут сорока на хвосте принесла, что у них небольшая проблемка, что они срослись с черепами при рождении. И доктора придется... Äh, Пошли вы все в жопу. Вы и они. Доберитесь до фермы братьев Онил, короче. Жесть так это... Тревор тут э, из жопы лез, короче, чтобы защитить ферму, чтобы показать, что все чики-пуки, что все отлично, короче. И тут его кидают. Какие-то братья Анил тут. Ладно, сейчас мы устроим им. Сейчас мы им устроим. Нигер Саку. Киросиму Нигер Саку. Опа. Шет. шет. Мать твою, шет. У меня машина бывает, как бы, блин, хреново поворачивает. Э -э опа, опа, опа, опа. Тревор Филлипс. Эл, вот Анил, мать твою сраный гавню, гребаный ублюдок, чтоб ты сдох Тревор, это бизнес Этот обдолбанный кретин был моим клиентом Это бизнес, кореш Хочешь поговорить? Мы все на ферме Энри, Эл, Уот, Вин, Дейл, Дойл, Дэрл, Дэр, Дэн Все наши Можешь начинать выбивать эти имена на этот потому что я уже на пути в твоей лаборатории, и Мы посмотрим Что останется от вашего семейного бизнеса, когда я уеду? Вы сдохнете к чертям. Дай! Так, ладно. <смех> Опа. Так вот, э, машина бывает э, хреново поворачивает. Я думаю, что это. Это что такое за. За корова. <смех> что это, блин, такое? Вот. А, блин, на корову засмотрелся, поворот пропустил. Вот. Я думаю, что это может.. Э, из-за того, что у нас там движок там, типа, или что-то стоит, короче, спортивное Возможно Хотя хрен знает Займите позицию Сейчас я займу позицию, короче Так Позиция у нас, он там где-то, наверное, на дереве Судя по маркеру снаперки, наверное, будем сейчас стрелять бочки. Бочки, наверное, с этим с наркотой, воспиваться. Я только что договорил с этим Сиком Тревором. И он идет сюда. Живо, дуйте в лаборатории занимайте оборону. Хорошо. Надеюсь, эти идиоты его задержат. Но от идиотов можно ждать всего. Ну что, поехали на встречу с китайцами. Дурно. Уничтожься лабораторию Анилов по производству льда. Так, окей. Снайперка. А если какая-нибудь вышка там, не знаю? Или отсюда стрелять? Да блин, из этого дерева я ни хрена не вижу. Или отсюда стрелять? Ну ладно. Сделаем так, типа меня не видно. Так, ладно. Здесь двое. А, здесь двое. Здесь двое. Хочу сделать так, чтобы, короче, меньше шума пока вначале поднять. А там будет уже видно. Так, вон там стоит. Попивает. Флоп. Минус один. Блин, сейчас увидят. Нифига их там. Просто жесть. Лютая жесть. Сваливаешь, значит увидимся позже. Так, ладно, эти пускай уезжают. Вот здесь мы... Загасим, короче. Давай вот этого. Охренеть, что-то там его насквозь пробила, короче. Так, вот этого. Офигеть этого ништяк просто я снайпер от бога мать его так здесь у нас один шлеп ништя пуля а теперь а теперь лоб лоб хорошо Тут пока все отлично. Так, ты наверное, пушку, наверное, поменять. Погнали с автоматом. Сейчас мы тут устроим. Бизнес. Бизнес, говорит детка. Да хрен тебе в нос. Бизнес. Я сейчас тебе такой бизнес тут устрою. Мало не покажется. Так, здесь трупы. Ну в доме по-любому есть. Чуваки, так, он да стоят. Началось, уходим. Бах, бах, бах. Просто в толпу. Опа! Блин, у меня жизни, короче, мало, надо было подлечиться перед тем, как ехать сюда. Но ладно, сейчас мы и так справимся. Я надеюсь. А, ну все отлично. Так, а, давай-ка мы дрон баш возьмем. Сейчас все. А, он смотри, в жизни уже хорошо. Надо за угол, короче, встать. Я думаю, вот так вот, чпок. Тут-то никого? Есть здесь кто? Нет? ба ба ба ба ба, -ба, -ба. Бах! Охранники разыскивают вас Ну давай, высовывайся! Бах! На! на просто ништяк <г Thompson> больше операции тут и не пахнет В смысле что это сейчас было <г Thompson> высунулся короче в стену куда-то <г Sadly, O 'Neil> <г> сраные анилы ну-ка выгляни бах бах через дверь просто опа <годно> опа опа ни хрена себе такой просто Два раза убили! Как так-то? В GTA два раза убили меня просто. Нифига такой. Охреневший. Как ты мог? Ну-ка. шлем Народ, началось действием. Так, отсюда сюда-то они точно не придут, наверное. Хотя, фиг знает Так, ладно Опа Бах Бах Бах Бах просто Бах Блин, он бежит, бежит, бежит, бежит. Где, где, где, где, где бежит Вот этот ублюдок меня убил, да? Обежал меня стороной Да на тебе На а не. Я же перезаряжаю, он, он. Понятно. Так, ладно. Есть кто еще живой? Я думаю, уже нет никого. Так, аптечка. А, нет, есть, смотри. Ну-ка, где ты? Говнюк. В смысле, а где он? А, мне надо вниз спуститься куда-то... А, в подвале, -мо. Наверное, под... А, это, это не подвал? Я думал, это подвал, толчок. Окей. Где подвал-то? А, freak! вот. Ну, суки, а вот и я. А, нет. Я думал, здесь можно в подвал спуститься. Где здесь вход в подвал? Э, народ, подскажет мне, кто... Кто-нибудь, где здесь вход в подвал. Короче, нашел, короче. Это... Черт, он здесь, внизу. Короче, нашел. Это, блин, спуск вниз, короче, в комнате, где аптечка лежала. Бах. пипелся. Ничего тут. Так, возьмите канистру, окей. Чтобы лить бензин, возьмите канистру, удерживайте. Ага, разлейте бензин дорожкой. Понятно. Сейчас мы подожгем, короче, взорвем здесь все, Чертям собачьим. Ладно. Просто... Ну, подходите. А просто, короче, без всяких там, без лишних там, знаешь, этих разговоров Просто убираем конкурентов нахрен okay. Вот так Вот так Уже потемнело, блин, пока я искал, короче, вход Выстрелите в бензиновую дорожку Так, ну, наверное, с пистолета выстрелим. Чё там? О, ща, ща будет бадабум. Давай смотрим. Горите, мерзкие хамы. Че будет клево, наверное. Сейчас будет взрыв такой просто. Здесь, прикинь, сколько химикатов, да? Охренеть. Настоящие мужчины не смотрят на взрыв Отойдите подальше от фермы. Так, окей, а где моя тачка? Она, наверное, исчезла, когда меня убили Мы Поехали, короче, на этом Подальше от фермы, говорит, уехать Все, отлично Ледяной лабиринт Отлично Так, далее Ой, я куда-то там въехал Окей okay. Так, и что у нас там еще открылось э -э, Погоди, Т Это уже домой Но если я домой поеду, короче, получается Будет задание Так что поэтому, наверное, я сохранюсь вот так вот. Вот. Да. И на этом буду заканчивать, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А не забываем писать также в комментах. Я постоянный зритель. И хочу в беседу. Я вас добавлю в беседу в группе. Набираем тысячу подписчиков и будет конкурс. Это я напоминаю для тех, кто, может быть, забыл или кто не слышал. Вот. С вами был Валерий. Всем. Пока.